Всем привет друзья, снимаю маленькие видео в гостях у белорусского пчеловода нашего коллеги Михаила Ращенко. Это молодой перспективный парень и который пригласил нас с Денисом Фадеевым приехать в Беларусь к нему в гости, посетить его пасеку и пчеловодческое мероприятие. Так что я решил снять маленькие сюжетики, показать небольшой видеообзор именно пасики, тачку Михаила. И я думаю, многим из вас будет это интересно. Да, они не бахнут. Сидят плотно, блин. Плотно сидят, да? <серкненько> Какие у тебя кривые Кры... крышки делали три года. года 3 года разные крышки делали и разные производители делали да Крылья клеточки да. не играю чтобы посмотреть весной меняли маток пленку надо поменять надо еще пленку менять вот здесь а вот здесь смотри о фишка люди говорили на форуме не на форуме архматурин дмитрий константинович нам говорил от решетки пчелы не ведут клины. Клины это соты. Ну соты, да, не ведут а от решетки. А, а вот, они... я, я только Ты увидел. Видишь? Я увидел. Мы а. забылись расширить. Да, да, он классо, красиво. Да. А ну. А пчелы вот клинят. А, пчелы а, се... а, а, они... а это, нельзя снять? А, решетка ж приклеена. Это решетка этого. А, Лусонец. Не, можно. Не, не надо. надо. Не надо. Вот. Не надо. Там нет пчелы. Что вы вот здесь? Это мы забыли расширить. Прикольненько. Это вот специально я даже копку сделал, чтобы показать людям, что ведут это решетка. Вот. Ну, здесь лобыш какой-то у нас. Отселшийся. Вот это доданы. Это все, все до данных. Опять же, обязательно решетку ставим, потому что уже сейчас мышей был целый горел. Поле подбежали, в деревне. не добил. А что это за рисок? Просто сетку нарезали. Да, это строительная сетка. Строительная сетка уже вишня, мышка. А куница, она что может? сделать? Куница может разгрызть, блин, тебе сетку. Смотри, он тоже, видишь борода? А здесь, ну, это умешать. Вот здесь, вот что. Видишь бородку? В оригинале нужно было закрыть. Ну да. Вот. Ну это мы закармливаем, да? Рамки не повсунули. Закармливаем, так, вот такая вот А вот отводки, две семьи были своро... урвали, ну, тоже, тоже даже здесь, но она сожмёт еще. Китайские полоски. Так, ну, не, не засоряй тачок. Тачок не засоряется Да, пластиком. Собери а. потом. А, собрать потом, сжечь или утилизировать. утилизировать. Здесь вообще ничего не бралось. Вот так вот пчелы зимуют, то бишь мы их уже не беспокоим, если бы они не приехали, они стояли бы сейчас до февраля, месяца максимум приехали посмотрели на концу. Это у брата воровали, были 2 семьи, и мы сделали отводки, сборные отсюда. И вот они будут доходными так вот таким вот бокалчиком все, тачок посмотрели, закрываем. Эй, здесь Нет, это ну, такие. Да не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, На другом а, тачке откроем. откроем. Принципе, ну вот так вот пошел не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, вот. не, не, не, не, не, где не, не, Ходик. О, вот. пчелки, смотри, вышли. Вот решетка, то бишь, угу. семя развивается на 8-9 рамок. Добавляем десятую рамку вощины. И ложим решетку, вот такую. И вводим корпуса вверх. Как правило, как правило это начинается уже... Как правило, это начинается уже там, в середине апреля. Какой старт ранний-поздний мы не смотрим. Это... Корма данный. Семьи. Семьи закормлены, нет смысла больше смотреть их и... больше Какие старты, ранние, поздние. Люди говорят, стар... ранний, поздний старт. Какой? Никто не смотрит. Главное, чтобы команда. А вот на этом тачке тут преимущественно, на какой взяток ориентируетесь? Здесь взяток мы не, мы не ориентируемся. Здесь тачок на весеннее развитие. Именно а, просто весеннее развитие? Только для, да. только для весны. Для чего? Чтобы... Лучше ушло развитие, соответственно пчелы подготавливаются на этих на зимних точках под рапс, вырастают, а потом уже выезжаем. Иногда даже ну, вот, на, было в, позапрошлый год, что мы брали весенний мед. Ой, весенний мед брали силы. И здесь там он внизу пойма идет, речки маленькой, пробрасывается ивняк по, по стене леса, то бишь и защищено от ветра. Вот здесь этот, то бишь там север, мы полностью защитили от ветра. И весной развивается, и в зачишке стоят пчелы. Ну и дорога недалеко, тут буквально сколько-то, пол Ну да, дор дорога рядом. Мы можем подъехать, забрать и перевести Тут с рапсом я показывал поле, где-то километров, ну, 5-6 километров будем этот тачок перевозить на рапс потом. Здесь развивается, первый может, и его берем и потом перевозим на рапс. Крутяк, поехали дальше. Ну, Миша, расскажи, а что вот это у тебя такое? Чехлы? Это пергамин, обычный пергамин. Делали для чего? У нас стенки 40, кажется, 43 доски. Да, ну клевер по, поле, все, поле это. Один клевер. Это, это... Мы стояли на клевере. Это да. совсем другой точок. Улей uh, uh, uh, uh, 43 доски, которые я говорил, решетки забиты, как и везде. Один и тот же точок на одном там же медосборе они участвовали. А тут семей. побольше семей, да? Да, здесь 40 тут, семей. Тут 40. А, а сколько там было? Там двадцать 20. 20, тут 40. Да, здесь 40 семей и мы часть пасеки мы оставили в пергамине, обвернули специально, а часть бросили. Ну и на твое мнение, оно ну, ну... Я хочу посмотреть весеннее развитие. Есть смысл? Okay. Смы, да, смысл есть или нет? Это это давно я помечал, так уже видел. Нет, это, это, не, это не не соответствует этой линии. Я а, пчелы. Ну, пчелы, я скажу, неплохо. Ну да, да. Тут масса mm -hmm. хорошая. Масса хорошая. Ну это не везде. Конечно, так. если бы еще снизу. Это не была бы нет, тогда тут же. Здесь да, не везде. Так, но опять же, здесь тоже видно. Отсюда и он здесь еще в краю есть. Ну Во это отсюда мы делали отводки. Вот а смотри. Да, вот реально, что плотнячком. Вот именно. Ну, не штуки. размазываем это. Да, да, да, и да. Весной мы уже, мы весной. Вот смотри, здесь очень хорошо видно. Весной мы пчела развивается, вышла, облетелась. Мы приезжаем и уже вот здесь мы ставим только вощину ну то бишь либо сюда либо сюда С сбоку ну да. там либо то есть в разрыв... разрыв вы не делаете вощиной да. то бишь слушай а тут карман хватает мне кажется что им тут может не хватить не хватит им ну, хватит не волнуйся хватит. а, а что тут не китайские полосочки потому что все экспериментируем здесь я, варафарм, я да? говорил да здесь ворофарм украинские украинские Ух, мы ты работаем гриб. тремя препаратами то бишь если полосками, то двумя типами и плюс еще два типа как минимум. Ну, слабее, наверное, да? Бред написано. Бред? Работаем двумя полосками и двумя препаратами по битине. Вот такими мы перегородками начали пользоваться. О, это. Даже пчелки Ну вот видишь, тут уже лучше получается. Они ж сидят уже. Да, прижались к нас. Ну и тут Вот. Перегородка сэндвич панель сантиметровая и с двух сторон пластик. Здесь нету, да? Здесь что-то вообще не подают. А почему э, вощину не в разрыв там, но. Ну, вот... Во вощину в разрыве я не ставлю. Почему мне, Ты мне скажи, почему полоски ставятся там что... напротив литка? А зачем на лекарства? В смысле против лекарства? Тут же одно. Смысл, где? как то будешь вот ну, с... А я ставлю вообще всё тут. <с> вообще а мы вообще зажимаем просто, не, не без всяких. Углу, просто зажимаем этим Здесь поменяли, смотрю, да. вот эти пленочки. Да, но ну, там несколько есть, словно, на том точке, где мы были. Не, не меня, но... Это семьи, блин, отпитаны были расплод для того, чтобы потом уже. О, тут до 145 два корпуса, да? Два, ну они это вот 230 корпуса и под плюс под крыши. Короче, и я понял. Все ули такие, а крыша вся, все, на всех углях вот такая. На хлабушку, да? О, симпатичненько. А и там получается пенопласт, э, а за пенопласт там вот, металл и, да, все. и все. То есть да, никаких. Смысле, накрытая на крышкой чем еще? Ничем. Ну, просто ничего? Ничего. металлом, оцинковкой. Да, а, да. а тут пенопласт сколько? Тридцатка. Тридцатка. Тридцать пятой плотности. Ну, я, я, я понял. Вот в том-то и дело, вот почему я ставил... Они слетают тут вот это на зиму? Остан... Нет. Вы вот кирпичи оно... не ложите? Нет, ничего не ложат. Ну, вот так оно всё приходит. Ну, я не вижу смысла большого ваня. Да? Да. хватит. Хватит да. бегать. Поехали. Ну опять же, два б... корпуса на 145, но это рамка на 300 таких. Да. А... 230 корпус плюс подкрышник а, комплекту Ты мне лучше ну... расскажи. Короче, днища, днища, все сетчатые. Ты да? мне лучше расскажи, почему на одних есть... Ну это... на других это... На одних мы поставили эксперимент, будет ли экономия. Под по Вот на этом Подожди. Есть. По карман? По кармам будет ли э, экономия по карманам и по развитию лучше будет с кожухами или нет. Ну, в черном и продувание будет меньше или нет. Здесь, наверное, сладенькая, сладенькая семейка. Сладенькая семейка, и мы решили, да, вот она сладенькая семейка, мы решили все-таки ее утеплить. Но ну, опять же, вот она говорит, работает заставная или нет. Они прижались к ней. А заставная все, просто, они без всяких позов, ну, без Здесь выборки. Ничего, То есть все, просто. да. да, да. Все днища сетчатые полностью. Ну ты можешь посмотреть. Нет, а я, ну, как бы, я имею в виду на всех уликах. Да, да, все все дни сетчатые. Сетка просечно-вытяжная, оцинковка, я так увидел. Да, у вас А, это наша Харькова? Так это все наше, ё-моё. А что, что ваше? Потому, к сожалению, ценовая политика говорит о том, что приходится ваше брать. Ну, вот так вот почти надо будет и Короче, над дорогой. Проблем нету, да? Дорога. Ну, дорога проезжает. Да. Ну тут максимум 20 машин за день проезжает. Не, ну у клевера, конечно. клевера здесь 100 гектаров, просто 120 гектаров. Есть на чем да. поживиться. Ну, это, это самый последний Понятно, поехали дальше. Ну, опять же, на всех местах стоит сетка. Вот мы ну, ложили подушечки, как у а, наши двуденки делали братья. Ложили подушечки, не помогало подушечки от мышей в смысле да, ага. антикрыс не помогало пришлось ставить решетки бишь уже надежно ага, а подставки копились... ну я Это понял за мыши просто поддон разрезается вдоль напополам и пошло поддон разрезанный под... мы полным поддоном ну, немножко неудобно а почему вы не ставите по 4 например вот как не, не неудобно не Если будет стоять по 4 то мы вот здесь мы у нас прицеп приезжает вот сюда становится. Ага. И мы когда выдуваем магазины, мы сразу же берем Не, и, ну, и, ну и, удобнее, да. конечно, рядом да. кинули. И, ну при перевозке лучше намного транспортиров... ну, транспортировать. Ну, транспортировка. Намного проще вот таким макаром. То есть сироп тоже, нам не надо квадратами ходить. У да, меня да, есть да. тачок там буквально там поддона 3, наверное, где надо ходить по кругу. Ну, ну мы увидим еще, наверное, один точок, где будет стоять поддоны. А, нет, не увидим, я убрал их. Ну вот здесь. Кормушка ставится, просто идешь, машина медленно едет, а ты просто раздеваешь ровно. Да, Да-да-да, пошел порядка. Квадратами ходить. Раз, и во-вторых, ну, красив, красивее смотрится, когда ты приходишь, и у тебя так вот стоят корпуса вдоль. Они ну, с... да. да, да. шахматном порядке будешь регулировать. При загрузке тоже удобнее. Чудо взял, сюда поставил. сюда взял, сюда поставил. Ну, что намного рациональнее, то считаешь даже, а так, если поддон, надо отсюда прийти, потом перейти, сюда взять, кажется, на одном месте, но ты топчешься. Ну, все месте. верно. Это уже, конечно, проще, чем ходить по тачку и собирать этих пчел там, ну, когда поддон, это намного проще, Ну, зато... Мне, мне больше нравится вот таким макаром расставлять. Ну, таким вот. Понятно. Ну поехали ну, дальше. Все это сетчатыми, сетчатыми донями и здесь опять же пленка, утеплитель и оцинковка обязательно. Все. Больше никаких проблем нет. Ну вот здесь тоже сила, сила семейки на хорошенько. Это достаточно до низу сидят. Языки ведут. Нормально. Вот. Ну пускай зимой. Пускай зимой. Ну как оно есть на самом деле. Ну да, без, как говорится, нет, без, я, без, без я... лжи и фальши. Да, приехали, посмотрели, я даже не готовился к вашему приезду. Вот ну так мы ж, мы ж знали, мы знали, как это, когда ехать. Ну красиво, конечно. Ну, скажу честно, мне вот это что прикалывает, что на зимовку оста... как бы оставляешь и не боишься, конечно. Все люди знают, что это мои пчелы стоят. И... Проблем нет, Даже, ну, даже если кто-то ворует, все равно есть люди, которые узнают, все равно доложат. Понятно, поехали дальше. Чего ты в Беларуси-то делаешь? Гости к другу. Какому другу? Михаилу. Я думал, я у тебя только друг. Не обманывай. А куда мы вообще приехали? Что за это? Не-не, я имею в виду, где пчелы? Говорили пасека где-то. А, все, я увидел. О. А, тут все в Кожухах О, крутяк все в Кожухах, ну и брат А теперь скажи быстро сразу Опа, вот сколько рапса Сразу вопрос, вопрос на засыпку Разницу увидел между 25-кой и... И Доня такие же самые. Технология изготовления другая, но тоже... Ну, короче, пока двадцать пятка это в ваших условиях эксперимент. Крышки на, на хлопучке здесь. Не, ну тут чуть-чуть подруга. Крышки а тут крышки на хлопучке. Тут я так понял, чуть-чуть. Ну тут авто. Более современные. Да, да, да. Более... Ну есть минус в этих крышках, когда ставишь на прицеп, крышки не дают. Ага. Приходится средний поднимать вверх. Вот в смысле? Вот здесь всегда в вот отводки, пересоженные с полистирола. Пересоженные. Ну тут крыша, да, видишь, на хлопушке. Ну, они в опустились, угу. что опустились вниз. Здесь да. ты можешь Сетка поднимать. на все дно, вот тут хорошо видно. Но мы отпускали, нет. мы поднимать не будем, потому что... Не-не, просто пока посмотрим, что сетка нас все дно. Ну, Это только... даже отводки, которые сидят ну, там на шести рамочках. Ну вот улочка и пошло дальше. И, кстати, вот мы видели там, да, в дереве. Вот сейчас мы видели в дереве, что если стоит застана, то пчела от дерева уходит. Пергамином обвернута, пчелы сидят вот уже от этой улочки. И вот сюда. То есть уже прижимаются. Тепло не дает, но он защищает от ветра. Ну тоже, да? Сетка, 25-я доска, пленка, видно, да? 25-я, опять же, крыша, утеплитель обычный. Ну, у меня с двадцать пять с двадцать пятки улей я вообще разницу с тридцать пяткой, с сорок пяткой, старыми улей вообще не увидел. Весеннее разница. Ну и опять же не маленький леточек и сетка. Чтобы... А, тут э, просто вкладыш на литок. Литок на все, но но. Да, вкладыш, но, но да, на зиму. На давай, зиму вот маленький. Так, это... а сколько тут семей? Тут три Помню. Ну тоже вот до 40, да? да, вот даже смотрите, опять же, поддон у нас тот же самый поддон. Так, мы говорили, на 4. Но все равно стоят по два. Удобнее когда по 2. И объектив не открывай. С чего тут можно собрать мед? Вот на этом точке. Малины, малины, тут даже землю Нет, тут малины много, видишь Это же болото тут, да? Там дальше есть речка Речка и пойма пошла Там всякого дикороса хватает Здесь классный разбор всегда И одна фото из Пятигрик, где я стоял с корпусами ага. Она с этого тачка Здесь всегда есть мед. Плюс поля Василёк есть С одной стороны лес, тут вокруг лес Лес смешанный. Тут липы есть немного. Ну, на То есть, не тут краю. Лесной разнотравие. Тут лес, разнотравие, всякая. Всякая всячина. Плюс низ, озеро-то маленькое есть. Ну вот так вот это уже деревня. Какой, какой по счету точок мы проехали? Это седьмой. седьмой тачок. Это мыши может нет? нет? Кстати, вот в прошлом году уже в это время были мыши. В этом году еще нет. За счет сета. Ну, кстати, сетка прикольная, ну, как раз такая. И мышь не и пчела. Да, и пчела выходит спокойно. А вы тут не косите, нет, траву, ну-ка, да? Или подкашиваете, да? не подкашиваем, чтобы лишний раз не провоцировать воровство Ага. То интенсивного лета нет, пчела найдет, как заехать. Тут... Вот так. Верхние литки в 230-х опчетах, которые есть, остались в 230-ку. Мы закрываем только нижние. Только нижние. А, а литки, куница... а что литки не круглые? Куница бомбит, эти литки, дай дорогу. Вот здесь, мышка. Нет. Ну тоже клуб вот он, видим. Да, отсюда. И вот вот он клуб занимает. Ну ты клуб... я смотрю, если ну, не убираешь лишние рамки. То есть не а делаешь лишнюю так работу. Так как клуб разрыхлится да. весной. Не, и что тогда? будет? Нет, просто говорю, не, я же люди. Это же мне лишний раз подой подходить. Вот я за что и спрашиваю. То есть от лишней работы ты у себя, как бы да. отошел. И на сетчатую. Сечатое одно. Ну я от таких ульев сейчас буду уходить. Вот вещи, Под... от каких? От сорок третьей доски тяжело тягать. А, на... Это да. На двадцать пятку? А почему на 25-ку не ну, надо? Легче, легче, тягать. Не на 22-ку. На 22-ку, ну, как-то 25-ка, 25-ка. Проще делать в один, один. Сосна? Разницы нет. Себестоимость улья... Без фальца. И, и, улья... потом будут спрашивать про перевозку. А, да, а, без Скрепляем фальца. мы скрепами, я покажу на пасеке, как это мы делаем на базе. видишь, быстро, хорошо и удобно. Загрузили, поехали. Фальцы плюс, что не съезжает при кочевке. Даже хотя, если бывают такие дороги, что и спрыгивают, там были вопросы. Но тем не менее, без фальцев мне больше нравится, благодаря скрепам мы кочевали. Ну проблем нет. Да, в этом тачке, Я вот здесь нет. минус есть еще один, что мы сюда не можем заехать. В смысле? Ну, ну, вот, же вот мы. до этого уля мы не можем заехать, каждый тачок должен быть, чтобы мы доезжали прямо до этого. А что тут? Вот тут плохо, вот это? Там, там канавы, трактора обыкновали. а а, -а. Вот. Ну я хочу, может, попробую выровнять, но вот в следующем году, я Денису говорил, этот тачок будет вывозиться на мед, а здесь ставится 200 единиц, и запускаться инструментально смененной матке, может сделать и группа аналогов. Именно масштабную. здесь, именно в этом месте? Ну да. тут хорошо защищенное, смотрю, ну... Вот ветра, вот тут такая полянка А так вот Крутяк Да, Денис? Ну здесь раньше село было, да? Было, да, деревня Хорошая деревня Здесь и ферма раньше стояла, и деревня Большая деревня была Звалась Буденовка Елку сними красиво Елку? Елку ель. Ну ладно Денис попросил, сниму елку Ну там дом разрушенный Да Поехали Поехали, Короче, это седьмой этачок на, на двух мы не побывали. А, ну не, ну на двух мы не были, а так 7 точков да, вот типа. Понятненько. Вот это крутяк, Мишаня нам устроил гонки. Рали, ралли Париж-Дакар. <свят> О, видно было, что мы тут снимаем, окна потеют, все потеет. У нас реально, вот это крутяк. Белорусское пчеловодство. Пчеловодство грачники Михаила, блин, а не белорусское пчеловодство. А, точно, конечно, нет. Конечно, белорусы блин, ездят по нормальным дорогам, а грачники, блядь. Теперь я понимаю, почему ты Ниву купил. Будет Л-200. Л-200, там он тут засядет. Да. Не Ниву продавать не буду. Ниву не продавай. Но чтоб... Это нормальная боженская дорога. Ниву, тут... Ниву Нив... не продавай, чтобы Л-200 вытаскивать вот этого во всего. О, вот это крутяк. А окно, конечно, можно было бы открыть, но... Не будем. Вот это так масло. Ты сейчас, ну одеваться надо бы... в натуре. Хорошо, шапку, шапку, шапка. ну, ты шо, зачем? Забыли Вот, <выигрыш>, <здесь шапку>. тут, блядь, смотрите, Галимаза с лесом. Раслупились скотины мне дороги. Воросские дороги. Что там говорю на этом? Лёг, на бусики <laughs> хотели поехать есть такой анекдот муж с женой приезжает картошку попасть мы собрались ехать на дачу копать картошку мужик приезжает смотрит на город и говорит ох нафиг мы тут а жена так а что картошку копать не будем Хороший анекдот. Надо держаться. Ну летом тут куча дорога, мы здесь. Это осень. Дорога. И расскажите, кто у меня тут что Ну да, теперь я понимаю. И самое главное, что здесь есть и выезд. Вот что значит Нила, да? Ни одна тачка сюда не заедет. L200 я мал... не... не, не заедет Он не выедет. Вот собаки-тики разбили меня, блядь. Л-200 если заедет, то не выедет. Придется Нива ехать, <сас> вытаскивать. <сас> <сас> Нет, проедет л Денис, что ты скажешь? Чего молчишь? В Украине дороги лучше. <сас> <сас> Но я это вырежу чтобы Мишку не обидеть. Не, ради Бога. <свят> ну, Каждый остаётся при своём месте. Каждый остается по своём месте. Не, тут нужно же найти такое место, чтобы, чтобы по такой дороге ехать. Прискнём. А как пешком ходят? По реле пошли, что ли? Ёлки-палки. А на чем тут есть? Для этого творительного... Это я накатывал по до, до дождей. Крутяк. Вот это крутя. А земля какая, смотри? А земля. А вот и цепь. А когда доехать? А вот уже цепь. А, мы приехали? Ага. Опасен. А я что-то хотел сказать, не, я баську сразу не увидел. Не, в натуре вот этот твой цепь? Да. А тут только один дом и больше никого нет. Здесь? В радиусе, да. В радиусе километра ближайший дом. Это тетка моя же. Не, вот тут сейчас один дом и все. Да. Ну мы вот этот и крутял где были обратно в химическом короче я это с камерой побежал Не, ты так не спеши себе а здесь где собака, да? Ой, ой. рой, рой а как оно открывается? Мишаня вот это мы тебя на базе, да? ну это да мы делаем ту базу уже было немножко вот, припоряд, тут, от стариков там у него сейчас нас вмежу мы, да? мы просто да. только вылезли с машины да. и это тут он есть он цех я сейчас вижу мы сейчас, сейчас мы конечно, пойдем ули универсальные веря Денис сразу побежал к своим улям где мои да. ули покажите ну, вот мне ули уже идут зиму здесь самое ценное это инструментально семья матки зимуют наши Вот. заселены были в мае месяце по на пополам в каждом отделении по три по три рамочки было 4, 4 таких нуклеуса которые были по на пополам 8 маткомест выдали девятнадцать маток ио в этом То есть это, году это проверено? это проверенных по червлению, не, не ты используешь вот эти нуки для иошек, для да? иошек да для да в этом году я буду приобретать больше но вот так она в зиму тебя идет на четырех рамках так вот все. ты пойти, ничего да, будешь не делать ни, ни в коем случае ну я я не пошел делением опустил их на три да да. части да. кормушка будет стоять если весной надо будет я лучше под, ну, подкормлю ну, да. ну, ну, здесь же есть же зазор если можно канди дать но ну, я не стал чтобы были и переходы выламывать это вот корма я думаю им должно хватить и без канди. Вот, так, весной посмотрим еще развитие, но я думаю проблем никаких не будет с весенним развитием, потому что так как они летом развивались с одной рамки печатного расплода, это многое показало. Весной они будут развиваться, ну, вот. в 11 на Анатолику 32 здесь сидит дневной материал наш, который будет, ну, зимовые маточки. Ну здесь же тоже похоже, чтобы не показывали, здесь, пока... ну, здесь ну, тоже, же самая, здесь да? без пленки, здесь пленки а даже. просто без пленки, да, B11 на B96, вот такая же линия, Похожа. ну, сестра, сестра по маме, у папе разные линии, пчелки даже занашивали нектарчик сюда, не нектарчик, а сироп, так что зимуют от стенки до, до кормушки, наверное, а нет, тут пищеварки. Ну там нету. Ну, корма. тоже сечет и одно Корма. Да, корма хватает. Тут... Хватает. Тут ну, по весне, я думаю, проблем никаких не будет. Володь, положишь мне, а потом сюда пленку. Вот, мне кажется, сейчас. Это я тогда делись, тогда, вот, ладно, хотите, да? По кругу, да? Хорошо. Угу. Ой. То у тебя там запасные ули да, стоят тут? Это у нас да. Да. запасные улья. Здесь мы вот это все мусор. О, а вот мишка. это, вот это, что вот это, будем... что такое вот это? Это здесь мы и сироп вымешиваем. Вот да, это, и... это, вот тут, вы... а тут в основном вот для сиропа, сироп. да? А вон воскопрес. Алюминька, а так. А здесь О, это воскотопка. Сейчас мы, давай я тебе расскажу. Как давай, давай, здесь. это просто Потому так. -то от колонки шлангом набирается сюда вода. Да. Сюда набирается вода. Как только здесь вода наполнилась, ну там грубо говоря, пол. Половина. А какая там емкость? Больше. Мы берем, наливаем сюда 9 ледер 20 литровых, то бишь 180 литров. Мы сюда наливаем воды. Это когда не топим воск, а когда сироп делаем. Засыпаем 6 мешков сахара, то бишь 300 килограмм. Вот туда, сходу? Да, сразу же и размешиваем. Потом включаем мотопомпу с уже готовый сироп, то бишь здесь получается 400-450 литров, перекачиваем в, в, куб. в кубик. Ага. Кубик стоит уже на прицепе. Забираем и поехали. Ну, вот таким карма мы работаем. По воску наливаем воска выше. Ну, вот Подожди, вы ее используете для воскотом. Воска, мы все используем. Это не ржавка. Почистили, помыли. И все. Здесь последний раз Вот, так вот, вот это можно. сливается, то есть краником. Краниками сливается, вода. Да, да, да, да, да, есть рабочие краники. Вот здесь, чтобы переполночки открыты, чтобы не срывало, если что ну, то бишь, ну это Круче. сделано так примитивно по колхозному но тем не менее сделано а, то бишь опять же наливаем воды сюда потом сейчас принесу кассеты, покажу. две вот таких кассеты. а, я понял для рамок туда да мы вот. уставляем вот так вот рамочки у меня корявок. Да, да, не, ну, потому мы что мы, вирус, мы, да, да принцип понери. Да, и туда. И сюда вставляем. Покуда это вываривается, следующее да. уже загружается. Вау, вот 80 это. 80 рамок мы так выварили, потом берем, здесь вот ложится такое водея вот такая. И заливается, заливается заливается мерва. Уже вычерпывается вся мерва. Да. И заливается. Мерва получилась у нас, о, выварилась, кипит, 10-15 минут хорошенько разваривается, потом заливаем 10 метр, ну, в мешок, в ведро, 10 литровое, вставляем мешок, заливаем мерву, 10 литров мервы ставим сюда в, в, в, в, в, в пресс. Вложим дренаж вот так, так, такого типа. Ну, типа ага, такого, то есть ну вот, такого, да, прокладку. да грубо говоря дренажный опять опять заливаем 10 литров опять ложим таким же макаром опять заливаем опять ложим так, так. сразу вопрос извини, опять что перебивай быстро закипает ну вода нагревается для нужного вам полтора часа то есть за полтора часа да, здесь воздушную здесь рубашка. да да да да, да. Вот, ага. и тут и сюда примерно сколько ведер вы засыпаете 5 потому что сразу за раз 5 ведер то есть 50 литров литров номер ну, вы здесь получается 35 литров и короче То, вот... вода стекает и и сам пресс, вот я смотрю, массивный. А сам пресс вот он, потом когда уже полно, мы закрываем. Ага. Такой, ух. И погнали. И погнали. А, а чай... реально легко им, ну. ну. вот ты можешь попробовать. Не, ну я имею в виду, когда уже нагрузили мерву, ну легко. усилий не... Никаких усилий нет. Просто. А с чего этот червяк? Это, это железнодорожный. А, все понял, надо к железнодорожному. Крутяк. Сделано, сделано из дуба. Ага. Вот здесь, здесь видно, да? И когда, когда нормально, то бишь, сжимаем, сжимаем весь воск, то бишь 50-35 литров мы сжимаем все воедино. Ага. То бишь температура не выходит, там температура... Мирва получается абсолютно, ну там я понял. Может, остается 10 грамм какой, но производительность 11 килограмм воска у нас выходит. Там, ну массив, час. и пресс, и сама это. Пресс, а и тут... мы этим же прессом мы давим и забрус. Ага. То есть его Вы... вычищаем, вымываем. То есть этот, тебе не нужен и... польский шнек там, ты ну, обходишься. То есть 50 литров мы закидываем, таким же, таким же способом мы закидываем и все, Кручок. и все, Там я смотрю, у тебя типа склад, да? Это ну, не там... склад, это ну, помещение такое. Туда идти не будем? Э, ну, блин, там Пошли не убрано, дальше. Пошли дальше. Обидно, да? Вот я. это ну, пользуетесь кочевым домиком? Это не кочевой домик, это был лаборатор. Ага. Ну, в данный момент вы пользуетесь, ну, или стоит? Она стоит уже. Стоит. Ага. Тут а пчел есть? Где, где? Ну, вот. Здесь, где, где здесь, база, здесь база, в основном, не на мед работает. Здесь на отвод. Чистотвор. И сколько на базе примерно семей? Здесь, больше 200, 250, там 300. 700. Ага, -то. Ага. То есть, здесь у меня это все отводки. Ну. Э а, здесь попятрь. давай не будем открывать. Нет, тут разницы нет. Тут я говорю отводочный характер носит. Ага. Где-то слабее, где-то сильнее. По, 3, по 4 по по три, по четыре. В смысле, и там, и там. А, а дом короче, ну, он же 200 с Тут, короче, везде. Ну, три, четыре, пять. Где, такая, где, такая, где такая. можно растыкать, везде натыкали пять. пчел? Ну, здесь тоже. Ага. Семейки такие. Такого плана. Ну, здесь Донни, опять же. Донни здесь уже глухие, потому что не было была тара. А, тут... Есть, вот, тут отводки тоже. Нет, это Они отвор. опустились. Мы. Опустились мы сюда. Угу. Ну, такого плана. Сейчас, вот, это ули новые у тебя, да? Нет, это капуса просто. Ну как? Ага. Там вон пчелки стоят. Ну, пойдем, тут Денис ну, Фадеев пойдем. ходит. Нет, Откуда? Там на прицепе. От... Я смотрю, там племенной и... материал у него. На, прицепе, на прицепе племенной и... материал? Да, да, потому что да? Я смотрю, да. А, а, да? А тут у тебя грандиозная стройка, да? Ну, мы потом пойдем, пойдем? но ну, пошли ну, дальше. Подписано все четко на ага. Что-то он тут Ведра. Куб. Новый. А, и тут? тут племенной материал? Да, это все племенные наши сильные Везде решетки, это везде, да? Вот пола Юнгенса, то бишь Пол Юнгенс, здесь 89, откуда она пришла, 417. -я. Ну, вот семейки сидят. Этой матки уже три года. Ага. Вот они. Ну, ты прививаешься отсюда. Отсюда прививаешься, да. Вот Дениса Фадеева матки, с которая с Голландии. На что хочу обратить внимание, чтобы было все прозрачно. Вот эта семенка, да? Это Денис Фадеев поставлял тебе матки. Да, вот смотрите, это, это две матки он мне подарил. И он вот подарил? Да. Как Денис Фадеев? Смотрите, смотрите, разницу чувствуете, да? Сними разницу, эту и эту. Где лучше? Это посильнее. Это но, посильнее, но где но, почище, но чистая вообще. То есть ты не счищал там ничего? Не, абсолютно не трогал. А на сетки. Это? Вот смотри, угу. сними меня потом комбинацию. Чтобы снял пчелки, ух да. какие желтенькие. Это тоже есть все комбинации. Это Анатолиева, а то на... Анатолия коньера. Вот она, а вот. Ага. По экстерьеру, по поведению не могу ничего сказать, ну вот, смотри, да. В смысле не могу ничего сказать? Ну плохого. Ага. Здесь вообще вот это вот мне, вот эти вот отводки мне очень нравятся. Мне тут не буду трогать, потому что здесь уже шапка сидит. Ну и сидят. Вот Отсюда до сюда сидят, да, клуб. Раз, два, три, четыре, пять, шесть улочек. А на шести улочках тут. Ну это ты Раз, уже три, от них четыре, прививался, четыре, да? Пять, шесть. Нет. Не прививался. Я запустил. А, а вот и написано, да? Да, да. Вот. А. Это... Я их выложу в систему патибри. И уже в этом году буду смотреть. Ага. Бишь, ну, разницу, а, тут у тебя везде написаны, да. я смотрю. Везде, написаны. везде вот есть метрика. Везде. На всех ульях и тут, и тут. b 503 Это, материал. Да. это наш материал уже, и наша Иошка. Наш, На них прятана. Наша, да. это наша. Да, это из нас да, здесь написано. А, твоя личная, ну, Михаил. Да, да вот, вот. Дайте я покажу для людей метрику, Мишину. Вот лягушка, которая пришла нам в этом году. От кого, если не секрет? Ну, кто там, Денис Фадеев нам. А, опять Денис Фадеев? Конечно, мы работаем плотно друг с другом. Ну, рыженькие тоже, но злобливость у них присутствует. Злобливость вас есть, да? Да. Ну, это брался не через меня Я, просто помог доставить. А, помощник? 259 й Джоз Гута. Келдобран, 99 этого года. Семейка. Но ну она еще пчелу может. Нет, ну пчелу поменяла. Это наверное. Анатолика, да? Uh, это Анатолика у нас новая. Запущенная отводки в зиму. Это помнишь, когда я тебе говорил, что будет запускать зиму? Ну, ты... Вот лягустика тоже. А, давай фин. давай туда, фин. А это фин. А покажи финский. Это фин... Финляндия? Это ну, это прибалки. Но она поздняя, вот когда в Литве был праздник пчеловода, мы. Это в августе. Это в августе, ага. да. Она ну, вниз пошла, осадилась. Ну, они сидят. Да, да, да. Внизу. Я бы не сказал, что тут конкретно лягустика, да? Ну, а как по А и блин, Дзен, она еще не поменяла пчелу. Еще рано о чем-то говорить. То есть весной уже будем смотреть? Да, что будем конкретно разговаривать уже весной. А, Почем ты кормушка? кормушке? Два доллара. Два доллара кормушка? Курская? Племенной материал. Вот еще можно показать пьяный. Племенной материал он такой не сильными рамками. Ну отлично. Ну понятно.